Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Лакер, и сегодня мы заснимем обзор на такую замечательную игру, как Studio Valley. Это игра от создателей игры Starbound, от компании fish Вот, меню тут не особо богатое на кнопки, новая игра, загрузить и выйти. Нажимаем новую игру. Тут генератор персонажей, который э, похож немного на тот, который был в игре Starbound. Пишем имя какое-нибудь. Так. Э, название своей фермы. И любимая вещь. Пусть будет так. И теперь создаем самого персонажа, выбираем ему цвет кожи. Так, какой-то даже розовый есть. Страшные какие-то. Синий, зеленый, красный. Но мне вот первый <свеч> больше всего нравится. Прически, которые похожи. По-моему, даже те же самые, которые были в Staddown. Ну, возьмем какую-нибудь, например, вот такую. Не знаю. Такой вот зачес будет. Проверяем стиль рубашки и ее цвет. Такая, например, будет. И аксессуары. Так, допустим, сразу же интер. Чтоб времени тянуть, нажимаем ОК. Ok. Вот игра прогрузилась. Мы появляемся в нашем доме. Сразу расскажу про интерфейс. Это наш хот-бар. Так, здесь показано день, недели, число, время, которое сейчас погода, потом количество ваших денег, журнал, это вот шкала, которая показывает, какое сейчас время, и журнал с квестами. Так, тут есть стартовые нам семена для развития нашей фермы, которые нам прислал мэр Льюис. И нам сразу добавился квест. Посадить и вырастить вот это то, что нам дал Мэр Льюис. Вот, сразу же можно заметить, так как ферма эта заросшая, старая, как бы. Она нам перешла в наследство. Ее нужно тут почистить. То есть освободить место. У нас есть стартовые 5 инструментов. Это. Значит, топор, мотыга, лейка, кирка и коса для того, чтобы вот убирать растения. Сразу же советую, так как тут обычное BSD управление очень медленное, советую зайти в вкладке Options и поставить After Run. И теперь, даже не нажимая на Shift, он будет быстро передвигаться. Каждое действие... Кроме вот, косы, то есть все инструменты, они тратят вашу энергию. Энергию можно восстановить либо по спа, но тогда день проходит, или же по ге. То есть если вы поедите, у вас восстановится энергия. Так, тут сразу есть небольшой пруд, большие пни. Сразу говорю, что их вам сразу же не получится убрать. Только по мере прокачки ваших инструментов. Также тут есть вот такой вот бокс, в который можно положить ненужные вам вещи, нажав на правую кнопку мыши. Положить ненужные вещи, и потом ночью а, мэр Льюис, ну или вообще продавец придет, заберет у вас их и оставит вам деньги. А, вот. Так. Значит, сначала мы расчищаем территорию. На... сразу же расскажу вам про настройки управления то есть на M кнопку показывается карта то есть мир тут достаточно большой в каждом водоеме тут можно рыбачить это я вам так наперед скажу вот и тут каждый житель обладает своим искусственным интеллектом и э, есть у них расписание то есть во сколько они открываются, во сколько закрываются так что вам стоит поглядывать на время, если вы собираетесь, например, идти в магазин. И, например, вот вы поймали рыбу, вам нужно ее продать. А время уже позднее, и магазин закрылся. Таких ситуациях приходится просто ждать следующего дня. Мне кажется, вот такой вот стартовой территории нам будет вполне достаточно. Вот. С помощью мотыги мы можем разравнивать территорию. Также тут есть крафтинг, то есть вот есть skills, то есть навыки ваши. По мере проходчки ваших навыков вам будут даваться различные плюшки. Потом social – это отношения ваши с горожанами. То есть тут много различных горожан, и с каждым из них можно познакомиться, подружиться. Например, наладить с ними какие-то отношения. Тут есть вот меню крафтов, и по мере по мере прохождения у вас будут открываться новые рецепты, и по мере подъема уровней навыков. Есть коллекции, в которых показаны абсолютно все вещи, то есть, например, вот здесь вот это все, что вы можете выловить, собрать, вырастить. Здесь вся рыба, которая есть в игре, то есть ее тут много. Все артефакты. Которые, я так понимаю, тоже можно вырастить. Минералы, которые можно найти в шахтах. И все предметы готовки. А также достижения. Их тут тоже много. Вот. Сразу же начинаем делать ферму. Так, на левую кнопку мыши мы нажимаем для того, чтобы вспахнуть. Ну, вообще для использования инструментов на правую кнопку мыши для активации, например, вот или чего-то тому подобное. Я сразу же... О, вот мне выпала глина. Так, сразу же начинаем засаживать свою... свои растения, семена. Так, глина она на... на начальных этапах не пригодится, так что ее сразу же в... Этот бокс, буду его так называть. И теперь нужно это все полить. Потому что если растения не полить, они не будут расти. То есть, да. Вот в начале дня, вы видели, у меня было максимум энергии, то есть 270, а сейчас ее уже 114. Вот. Так, что еще я рассказал? Сейчас я могу сразу же уже в меню крафта начать делать забор, ограждение для своей фермы. Делаю штучек 10 и начну ограждать. Так, здесь у нас будет вход. Так, там, там, там. Мне чуть-чуть не поделать. Сейчас я пробегусь и покажу размеры, то есть массивы этой фермы. То есть простора у вас тут очень-очень много. То есть вы видите, ферма вот такая вот по размеру, то есть это самое большое, занимает самую большую территорию во всей долине стадии. Вот, сейчас я вам также пройдусь по городу и, наверное, уже буду заканчивать. Вот автобус, в который мы приехали. Так. Сейчас час дня в игре, и город тут. Достаточно большой. Вот это вот, я вам а, говорю, ключевые места, которые вам понадобятся. Это шахты. А, здесь вот рыбный магазин. То есть здесь вот можно встать, выловить рыбу и сразу же ее продать. Это очень, очень хорошо, очень удобно. Потом вот в этом магазине это как бы главный такой шопинг молл можно сказать. Его расписание вот тут сразу же можно увидеть это. С девяти утра по 6 вечера. И по средам у них а, не закрыты. Вот. Так, это дом мэра, это трейлер. Вот здесь вот а, живет кузнец, а, которому вы можете приносить, у которого вы можете купить различные руды. Вот здесь доска объявлений висит, на которой вот нарисован календарь. Два раза вот, а, в год. А, за всю весну, то есть, я так понимаю, день рождения у, у шести, у семи человек и два праздника. А Это 13 числа, это фестиваль яиц, а 24-го это танец цветов. Вот. Сейчас я вам покажу, как тут... То есть, тут вот в городе ходят жители сами себе своей жизнью. И вот тут вот у этого продавца можно купить различные семена, что я сейчас и сделаю. Куплю еще пять семян этого плода и пойду их посеву. И на этом, наверное, закончу. сразу же можно заметить, что по графическому стилю она очень похожа на Starbound. Вот. То есть это ну, как бы является таким вот плюсом для людей, которые играли в Starbound. Ну а те, как бы, Ну, мне кажется, такой стиль понравится практически всем. Так, для красоты закончим здесь. Ну и вот на этом, на этом мы заканчиваем первую серию наших приключений по игре Стадию Valley. Ждите моих следующих прохождений. Всем спасибо. Всем пока.